Всем привет, дорогие друзья, с вами Black Channel, и сегодня будем начинать проходить Far Cry 4. А, сразу хочу пожелать приятного просмотра и приятнейшего аппетита всем, кто кушает, и приятного просмотра. Так, Аджай, сын мой. У нас, получается, сейчас э, события начинаются в Индии, я так понимаю. Или они с Индии прилетели, потому что я немножко отрывок посмотрел, и там они, короче, индусы. Верни меня к Лакшмане. Это город или гора, или что это, Лакшмана? Лак какой-то. А США? А, ну значит они иностранцы. Прилетели в, в, в, в США из Индии. Кират? А мы уже Кират едем походу. Или где мы? Мы на вертолете прилетели. Все правильно. А ты чё а, Шарва. 68-й год. 2014? Ну, 2014 это именно событие игры. Обезьяна. Паспорт. Паспорт? Обезьянный паспорт. А как шутка Какой там официальный паспорт у него? Индийский, получается, или США? Тихо. чё это? А мы типа контрабандисты, что ли? Или как? У нас тут обезьяны там и клетки. Подходим. Звери, наверное, какие-то. Реально, мы контрабандисты. Походу. И не один, мы едем, получается, семеро, или... вы, Получается, да? О, приехали, о. Это, походу, эти... Пограничники. С автоматами. С АК 47 ходят, нихрена себе. Что такое? Поднём. Блин, они заспалили! Они ходят с этими э, металлоискателями. Чего они там ищут? У меня ничего нету. Я чистый. Как слеза. Нормально все. Чего ты там ищешь? Что там? Все чисто. Ты грязь ищешь? Че ты паспорт разкидывал? Че-то нашли. Все, Хананом. Бежи... Не бежите, пацаны вас убьют! Не бегите! Блин, дуракин. О, а ч ⁇ это кто? Ч заметил происходит? Наши увольнули. А меня за шо? Меня не надо. Я ж просто сижу. Не я вообще не кров. Я вообще шоколадный. Как это так -то? Тут все э, разных стран. По-моему. А что я сделал? Я просто ехал, все летел просто. Ничего не делал. А тут начал. Полное безумие началось. В самом не просто началось. Мы игру не начали еще. Это кат-сцены просто. А это получается... Что-то это не что-то не нравится. Что происходит? А, ну задание провалено, да, у них. Я дал задание. Да, задание провалено. Я его сейчас завалил, скорее всего, да? Да. Наверное. А ты дебил. Дебил. Ты все Я всегда Печально Кстати, субтитров нету. Я субтитры не включил, походу. Задержать. Расстрелять. Ага. Эти слова, что? таким Так его, с... его по самого по чуть плану. не расстреляли. Прости, не расслышал. Что не по плану, значит. Да, не по плану. А чё, патрон? Бесит, когда что-то идет не по плану. Бывает. Тебе дали простое задание, а ты все испортил. А нахрена его валит-то? Ему же не, не только ему дали задание. А Ничем патроном убил вообще. Псих какой то А у меня теперь ботинки все в крови. Ну это сам виноват. Сам завалил его. Ладно, нет худа без добра. Хотя эти остались живы. Кто ей? А чё за задание было вообще? Глаза, я узнаю из тысячи. Чё происходит? Это друг наш или кто? Что-то какой-то странный друг у нас. Совсем не так. Просто что-то не понимаю, что происходит сейчас. Меня? Я тоже не знаю. Алан, по-моему. Твой дружочек. Не знаю. Я ведь с ним еще не познакомился просто ехал считай как Мне пассажир неудобно, я сосед совсем не так Но что поделаешь если а чего арестует ты кормишь обезьян, те... Кстати, да. а так, так это наверное контрабель отвозят развозят продают ой О, вот и отличная... я а, так я не, не шоколадный, я нормальный. ну конечно офигеваю Gross. что происходит смотри на лицо такой что за фигня происходит взял себя сфотографировал крови были нормально там чел валяется мертвый ничего инстаграм выставит. нормально ничего меня посадит вместе с ним ну мы уже отрываемся я понял так мы еще не начали играть а уже оторвались по полной Чё? И передавай привет если, когда поедешь домой. Надо сказать, у тебя Что это весьма А, так это. А меня тоже мешок на я голову надели, да? Цепей, стена, но. Думаю, где что? Здесь это? есть темное местечко, где все Что происходит? Мы за столом сидим, а, а меня походу, что-то на голову надели. На раз, мешок, раз. походу, скорее всего. Давай, сними, чертов мешок с его баш... ну, А зачем ты надевал? Ты что, тупой, что ли? Это что, какой-то. Аджай, мне жаль, ...сюрприз что был? Так, был. Обезьяны. Медитируют я... обезьяны Итак, еще дубль. Знакомство. Аджай Джай Гейл, наш дорогой гость. Он угу. радушный хозяин. Здравствуйте. Это обезьянка. Как зовут, увы, не знаю. И наконец. Обезьянка. Я... Тут скорее всего не не 4 обезьянки, не одна. ты и правда меня не помнишь? Нет, не помню вообще. Твоя мать, что, совсем никогда обо мне не говорила? Нет. Ну, я вообще я исправим люблю. это. Пол, дай деньги. А О чем я меня слышит, что Да, сколько нужно? Все. Что, это деньги? Спасибо. Да, так вот. Это что, три? ты? На деньгах? Так. Вот это. С улыбкой. Это что, президент <с их <с или что Это кто это? Это ты. Это я как он идти как себе напечатал это фотошоп я не буду Отвоялся. верить этому с другой а стороны его я... посадят за порчу имущества государства воспоминания на 20 лет В последний тебя. раз я видел и швари лет 10 назад сказала что любят. варенье что? женщины скажут тебе что любят в тот же момент но мужчины не такие мужчины крепкие заднему только когда О, уже поздно. Как орешек. И когда твоя мать решила бежать в штат и прихватив и тебя, меня и его. Я винил только себя. А потом я понял, что я ни при чем. Нет. Нет. Все да. сраной золотой бочки. То <связь> за что ты. Его... террористы. Разрушают все. Вилка взял Тебя не учили, что слать смс за едой неприлично. Еще я вилкой по спине прилично, да? Ребятки, это. проверить. что это? А. Со мной Аджай Гейл. А Гейл. как мило. На помощь. Че это? Да что ты так быстро не успел прочитать, даже. СМС. Нормально, да, им почему? зовет на помощь смс Надо было кричать. Сейчас мы с тобой над этим работаем. она, ему походу. Ну уже зови. Зови на помощь. Помогите. Жалкая попытка. А ну, зови Помогите. Он издевается на помощь А На помощь! да он меня так все еще раз тоже сделает. Какой у меня друг нафиг? Не. какой то бандит, реально. Друзья за тобой не придут. Гангстер принес. А ну допросите его. Друзья, Терорист, да и друзья, ну но... такую, так, конечно, не пойдут. Он прошу, тоже вот так возьмет и убьет их Юкай. Терпение, я скоро вернусь. юма поболтай. Вали валим, давай отсюда. Он сумасшедший, его психушку надо. Он взял, завалил уже двоих людей за все время. Надо валить отсюда он нахрен. Я не хочу с таким другом вообще находиться. Мне страшно становится. Бежим отсюда. Крепость плера. Так, где тут выхода? Я быстренько ухожу отсюда не надо мне таких друзей. Я не хочу такими друзьями вообще иметь дело. Блин, какие-то крепости понастроил Свои говнянские. Что за херня? Что происходит? Электрический стул, что ли? Я говорю, что он псих. Зачем я сюда пошел? Надо валить отсюда. Он меня так же сделает. Чем пытает? Ну, его, что ли, серьезно? Ну, mm, блин, ни хрена себе. быть уверен, что ты понял, чего я хочу. Капец какой-то. А меня застрелил. А да, я это собрал. я, я ты Из золотого ты пути. Залез. Золотой путь? Мы, друзья. не знал твоеваться. Какие мы, друзья, такие дебилы никуда, что иметь для нас сейчас главное вытащить тебя отсюда, любой ценой. Вот именно, нахрен отсюда вытаскивай быстрее. Да, хочу с этим э, придурком Теперь находиться. Пойдем. С этим фальшивым другом. У меня фальшивый друг был еще в метро. Вы видели, наверное. Скорее всего, если не видели, посмотрите обязательно. Фальшивый Вы, друг нас, такой нас, же! Туда, сейчас будет, э, походу, замес. Бойня. Отжай, как только открою дверь, пригнись и беги грузовиком и как можно быстрее так как я завалят и пять да, раз буду переигрывать сто процентов дайте раз, мне пушку хотя бы три. бежим вот, не. давайте прикрывайте меня хотя бы я же убьют нафиг бежим О, на на! вьетнам <плодисмент> что нормально че? садись я немножко пострадал но нормально а что он делал? А! Просто взял, э, вытащил у себя Офигене, офигенное лечение у него. Палку воткнул и нормально завыл. Там внизу пушка, хватай ее и стреляй! Где? О, Гуляли. А, да сюда, не хотя можно было не стрелять. А вы, ушел? Гироскутер! <смех> Гироскутер, да! <смех> квадроцикл, блин, вырубить, блин. Так, блин, их везде! Держись! Блин, нихрена! А это так надо? Нет, это, это нельзя. По-моему, так не надо было делать, наверное, да? Или надо? Это так должно быть или, по-моему, нет? Ч, блин, произошло? Блин, ну я не могу так отстреливаться с таким управлением, серьезно. А, ну все Слышишь всё, меня? Его... Да его деревом привалил. гейл, слышишь, нет? Да нет, сдох уже, его просто придавил. А как. как. Мы... Слава Кири! Это собал! Где ты? Где? Okay, я Он в лесу. Знает. В лесу. Дерьмо. Водитель мертв. Ну, деревом просто придавил нафиг. слушай сюда. Оглянись, где А пушку у него? Быть вышка. А пушку у меня есть. к ней. Мы как раз туда пробиваемся. Хорошо. постараюсь к вышке. Понял. А, о, Ты блин, машина. А там запас. Блин, сгорели, наверное, все. Блин. Просто рип машина. А, незаметность основы, а, чтобы бросить отвлечь врагов, они есть. Они что, меня ищут теперь, что ли? Кто не есть, их дофикатом? Нахрен на это бежит. Че, буду серьезно камнями кидаться? реманка молотов. А драться мне как на это? Да. То че Не нормально, нормально. Да, иди пока, иди ка посмотри, что там. А типа ему без время было что ли? Ага, конечно. Пошли нафиг. Тут и тут их уже нету. Все, я пробрался. Чё это такое? Бежи быстрее, бежи! Это что лось? А, приманка. Чтобы сделать приманку, удерживайте. А, приманку можно, кстати. Я сделаю приманку. Блин, конечно жестоко, но я... Прям сердце вынул ни хрена себе. Здесь, здесь. А, Держай, а Не сдохну. О, все Фотоаппарат. Нажмите Z. Z, чтобы достать или убрать фотоаппарат. Фотоаппарат, типа с фотографией. Ага, навести, где они находятся? Офигеть, тут на стелсы игра, блин. Туда? Вот там вот куда у метка? У меня метка вообще 400 метров чесать. Них офига себе. А как них обойти до всех? Там у них еще и прирученные звери есть. Взбирайся. Ну-ка, давай, давай. А как мне? А, под аппарат. Я в курсе, да. Я просто по стелсу пройду и все. Давай проскользи. Или по стелсу не... А как не туда пробраться -то? Ну все, они меня уже не найдут. Это вообще легко. Ты мальчик я тебе не помешал. Чудес. превосходный слушатель. Знаешь, я вообще просто по столку пробрался на все но тебя должно быть порадует, что мы повара за и убили всю его семью. Чем я не спать? Я больше не похищать в кулинарных телешоу. Здорово. Месть, ну кто на перегоны? давай кто быстрее я быстрее тебя давай давай я быстрее все я победил так удерживайте. А, и прыгай нет давай я тебе верю так а... так. нифига себе паркурчик пошел блин офигенная игра серьезно ты паркурчик а то я там свои свои а то сейчас бы мне. Меня... А хотя мута спалить мне. Веревки? О, веревка давай. Давай. Скаллазами теперь, давай. А зачем вниз? О, вот тут прыжок, да. Все, забрались. Какая честь приветствовать тебя, сын Махана. подумай что.. Какого только Махана? Добрался. Ага, Махан. А кто это Махан? Угоры, а, нифига себе красиво. эверест что ли? Или что это? Нифига себе снежок уже нормально. Прикольно здесь. Так, нам получается надо. Так, это уже Китай какой-то реально пошел? Или Индия все-таки? А, это а свои, зай, свои. Добрался. Молодец, сын Махана. Чё, какого махана? Я ну вообще не знаю, помадайте. кто это такой. Ты Может ты и не знаешь, но в герогическом Я герогическом не знаю. Твои Я твои впервые твои. такой слышу. Особенно в золотом пути. Неужели эти парни ищут меня? Возможно. Зачем? Да Проклятие. Люди О, нормально, калаш. Появится Ракеты. Офигеть, у них тут склад какой-то. Нормальный такой. Что происходит? А? Наших валют. Наших убивают. Больно, а что ты хотел? Ох, нифига себе, подорвался. О, я с авто, я, я с крыши буду, как снайпер. Не, я не буду. ты не сделаешь что? что ты не сделаешь вообще стрелять не умеешь ты что мне сзади убивать что ли Чего они меня реально хотят убить походу они не любят этого а, а, махана вообще ни капельки монаха короче не любят есть просто как дебилы, выходят и умирают. Акзайн, лавина! Чё? блин, лавина! Mm. В смысле? все хана. Миссия фейлит. Лавина вас киллит. Чё, нормально? Походу я там тоже опять один выжил, да? Снег валится. О, это хорошо, что я наверху был я не знаю что хорошего все равно нехило мне так Ну а им вообще капец их снегом зав... завалило они походу точно сдохли или кто-то вышел а ты крепкий орешек а ты тоже ты все как -то... да? не знаю Зацепила может посмотрим нормально или нет Но я не думаю что прям так все хорошо пролог завершён завершена а, зарабатывайте очки опыта и разблокируйте новые способности, меню навыков. А, да? Ну, скрытность, наверное, да? Или фотоаппарат дают получше, а то... дают меня какой то И там... Мы э... нашли меня. Удачный. Ну, там вертолет Паигана. Меткость... Выяснили, ну, что, что? делать здесь на юге? Везунчик. Мы были тут, когда пришло СМС от Дарпана. А, так -то, кто-то выжил, получается, когда лавина была. Что ж. Пришли. Они а надо было орать, Это блин, бы как дебилы. Бешеные. Штат вот лавина по пути. полетела. Надо уже. Орут, Стой орут, вы. орут, орут. Где Дарпан? Дарпан? Ему не повезло. Сдох, да. Это Аджа Гейл. Сын Маха. Монаха. Монаха, да, я сын Монаха. Я правильно поняла. Дарпан мертв. Ну, возможно. А ты притащил его. А Слушай, что я лучше его? Ну, ну, вообще, мне удача калакшману? побольше. У нас тут война, мать ее. Нет война. времени на туристов. Какой турист я вообще-то буду знать? Буду... Бросить его там? Нет. А что я пойду вместе Прости, брат, на войну? Амиту легко разозлить. Я поговорю с ней. Я а легко, а легко просто вот взял, пришел гость, такой, с такой с миром, и тут бахни обастрали и выгнали. Это честно, вражеские земли. Сейчас тебе туда не попасть. Придешь позже. Когда? А куда мне деваться? На горы опять иди Да, налови. Как будешь готов, приходи. А куда мне идти-то? Мне надо миссию выполнять. Задание. Что мне тут делать особо? Просто смотреть, как тут люди живут. Это не очень интересно. Так, Банапур. Всем тысяча. это высота, да, Которая находится? Ну у меня получается надо на задание идти. Вон точка .а вроде. Это задание, да? Окей. Или с. Не, ну, а давай. Все, давай. Давайте. Че будем с лука стрелять, учиться? Что? Уметь защищать себя? О, это я. А, турист. Не, ту... нет, вообще нет, просто я, турист. Амита. Это Бухатра. Вот и познакомились. Привет. А то выгнали меня так нечестно. Давайте меня нормально приветствуйте. Слушай, ты прости меня за тот раз. За Идет война. Да. Мы теряем бойцов, отдел все прибавляется. Ну понимаю, очень. Мяч. Да. Ну О. а что делать еще? Сходи на ферму Канан. Канан? Хозяйка уже стара. Надо бы помочь ей избавиться от диких зверей. Диких? Кого? Обезьянок? Должно быть тихо, так что вот. В хатра. И чё, Что не лукой повалить всех? А нафига Подними. мне пистолет, АК-47 вообще-то я брал. Вот, а, да. всё, выкину нафиг. Знаю ну, э, правильно, зачем это АК-47? Волчьи логовы. Волчи, так ты вы просто сказали, ну, не знаю, ну, а чё волчи сразу? Ну, уж просто звери, ну, какие-то, кабаны, может быть, ну, можно обмануть их. Ну, волки, я, не, я такого не готовился. Ну, ни хрена себе. Ну ладно, в принципе можно. Тихоря, в принципе, Фотопоротом, Фотоаппаратом, кстати, можно поработать. Как раз. Понадобится. Блин, что-то неправильно пошел, по-моему, немножко. Нормально, нормально. Сейчас... О, спустился, нормально. Продрифтил, спустился. Так. Да блин, где эта бабка живет вообще? почему она не это рядом с они фиг знает где 300 метров бежит блин это ч ⁇ а так тут война что ли делаю тут прямо тут что ли то шмаляй так вроде бы здесь нету волков а вот и есть уже блин страшно как-то так, садись, я буду ездить и. А, по-моему так не нельзя. Управление? Да я знаю, какое управление, типа я в игры не играл никогда. Сидя за рулем. Можно, конечно. Наверное. стрельба Ч? Нифига себе, бабка вообще свиней повалила. Даже моим помощи мыть не надо. Пивасик пьет, нормально. Она сказала. Бабка, влил. У вас проблемы со зверями? Ну ей. Да не, нормально все. Кайфует, сидит и. Амита, я понятия не имею, что мне делать. Так, да, папка на расслабоне mm. кайфует, пьет пивасик. На ферме Канан. Она уже не один десяток убила. Но в этом году они особенно агрессивны А ну да, папка для трезвости пьет. всех. Думаю, у Канан найдется что-нибудь, что тебе пригодится. Да. Да, Джай. И шкуры дери Пригодятся. Да обязательно. Вот, даже могу сейчас начать. Я не, не буду. Займите удобную позицию шкуры тиб... тибетских полков. Ну, окей. А, вон, 100 метров. Так, все, поехали. Автовождение? Тут автовождение мы... Нифига себе. Ну ладно, поехали на точку. Ох ты, нифига себе. Не перевернись только Пошел, нафиг. Yeah. А зачем мне вообще валить их? Просто вот так вот с руками. Я могу их сбить нахрен, и все, Не будет волков. Не будет волков, нет проблем. Так, где они еще есть? Я буду побрутальнее, поэтому и завалю их нафиг. Просто передавлю или там не один волк? Да один волк сидит, жрет его. Пошел нахрен. Чего одного волка? Двух завалил. Да нафиг мне эти стрелы? Я квадроциклом сейчас всех завалю нафиг. Ой блин, думал, что это плохо кончится для меня. Позорвал свой квадроцикл, блин, тупой ты дебил. Все больше ничего. Они все стырили. Они все деньги стырили, эти волки тупые поганые. Пошел нафиг отсюда. А, сейчас, конечно. Блокченел, только единственный, наверное, ютубер, который нам квадроциклы всех убил. Ну, в принципе, да, я просто въехал в базу. Ну я просто всех раз, задавил и все. Да зачем мне стрелы тратить, в принципе, да? Взял просто, приехал, всех раздавил и все, и до свидания всем. Шли нафиг заборы. Понаставили свои Где бабка? Дома уже? А, блин. Уже дома, я тут до сих пор стою. Балуюсь. Так, все Я задание выполнил. все. Здрасте. Привет. Как дела? Пхада? Идут. Кто? Я тут шкуры принес, думаю, вам пригодятся. Ну да. Спасибо, Аджай. Ну оставь себе. Зачем? Ей хватает. А зачем так, мне? Ничего. Это а жизни одного из гуру. А, типа. Блин, ну что за вот фигню такую делают? Лучше а бы вот шкуру это... себе сделали нормальную это защиту. Обхадре штаны до себя. Тарун Матари. Тарун Матари? Тарун Матара, живая богиня. А, -а, -а. говорится, бал. Понятно все. Что за жизнь для ребенка? Он обращается с ней как с вещью. Грустно. Да? Спасибо. Ну, не тебе. знаю, я не... Мы покажем, как это <coughs> будет. Не верю в эти инду... индийские все... веры? Нет, не верю. Хотя это какие-то, я, я даже не знаю, как им называется. А, так, ладно. Быстрое перемещение. Досу, досу. Как это? Просто взял и переместился. А чё так можно было, что ли? Зачем я еду, бензин трачу? Нажал и все уже там. Да, я покатаюсь, неинтересно. Ты да, здоровый. Мой... О, стоп, это же на задание, наверное, какой то Чуть него не вынизгил, блин. Может, стой. Стой, стой, стой. Че ты бегаешь, ты чё Боишься меня? Друг мой, у меня куча отличных товаров. А, ну давай поторгуемся. Под, под, под Оружие разблокировано, окей, окей, окей. У меня оно и было, в принципе, разблокировано. Я стрелял из него. Так, и лук тоже был у меня. Тут сейчас смотрел. Это что, не лук? Настроить, купить и настроить. А, сколько у меня денег? А, 4000 тысячи. Я, Он бы мне по заданию дал. Кто-то Ну ладно. Не, ну по труду можно, в принципе, найти. Они же... У них война сейчас идет, получается. Я могу у них одолжить. Блин. Да. Побегаю, полезно мне так раз. А отошли. Не надо поговорить. Блин, другого хода. А ч с, с, с черного нельзя О, зайти? Что да? происходит? Что происходит? Что случилось? Он упал. Бейган засрал весь эфир своим унылым бредом. Сколько можно? Я послал парня на колокольню. Да? Вырубить передатчики трансляции и, и че упал да но... ну могу помочь. Чё, что я чем я могу помочь я же не Неплохо, купил брат. охраны там нет но в влезть не просто я птичку не купил давай без падений Ладно. без падений ну если я попаду то все я же могу переигрывать а он не может переигрывать он упал все валяется по больничке я не хочу в больничке валяться 400 метров. Так, быстро, быстро ко мне, гироскутер мне дали? Кероскутер, так да какой кероскутер? Героскутер, квадроцикл мне дали быстро. Я же не буду пешком идти полкилометра, вы чё? Это будет полсерии, нет? Нет! Ух ты, блин, как он же тебе руки все сожжет? Блин, отпускай, отпускай, трос. все. Ч-то в колонне не врезался. Ой, это тот тоже. Привет, а. привет. Так, ладно, поехали. Кого вы там сбили? Они убили торговца, вы что делаете? Разбинки. У него там должно и оружие быть, все, что хочешь. Он же получается вообще.. Богатый чел, по сути. Ну его убили, блин. Проверьте место аварии. Ам, а, какой аварии? Кто там? Да я проверил, там, торговцы завалили. Сбили. Это и есть авария, по-моему? Нет? А что это? Так, что это за фигня? Что это? Растение какое-то полезное? О, спасайте, там кто-то орет. Блин, а вот и авария. Так, кошку кого взять? А, это, ну да, альпинистская фигня, короче. мужик ты живой? Нет, все сдох походу. Об камне разбился. Играл ли в карты? Ну поиграл зато в карты, молодец. Ну все, прыжок, давай вверх. А мужик все-таки не смог забраться. Так, давай кошку используй. Бросай. А, поближе, хорошо. На, все, сейчас мы раскачаемся. Ох, нифига себе, резко так. Внезапно. О, у него пистолет был. Вот. Ты чё пистолет отдай? О, нормально. Я пистолетом побегу, мне нормально. Помогите, таща, мужик, подожди. Давай, нормально вообще. Офигеть, я альпинист, я. Кого я предал? Амина, ни хрена себе, это чё за сантник недоделанный? Я кого-то предал, походу. Амина какого? Кого? Камина? Я не Камина никогда не предаю. Короче, на крыше где-то там спрятался, сидит. Что у нее там? Хирургической? У него там, по-моему, автомат был. Автоматный. Да, конечно, я, что вы, дурак, что ли. Конечно, я возьму автомат. Колокольни. Поднимайтесь на колокольни, чтобы вот эту фигню вырубить. Я понял. Обащи его. У него тоже, походу автомат должен быть, да? По факту. Ну, давай патроны с него сними. Блин. У них тут точно должны какие-то быть патрончики. На колокольне кто там сидит. Ща посмотрим, кто там у нас. Что-то эти ящики тупые. Блин, развалится сейчас. У меня такое ощущение. Ого, ничего себе. О, давайте. Партию, не хочу я вступать никуда. Они Экономина. все врут. Блин, да я, Как? Я бы в реальной жизни по такой досочке маленькой, их не, -про не пробрался бы. Дерите Майки, ворота тупые. Мне да, это не, не остановится. Ладно, патрончики вырезаться. немножко потрачу. А, вот. Так это путь. Там два пути. Два пути было. Либо этот, либо тот. Ой, нифига себе, прям прыгнуто. Блин, я вообще рискую своей жизнью. Я себе вот так вот чуть-чуть упаду, и все, мне хана. Да, чуть-чуть возьму, поскользнусь, и доска сломается, и все, хана мне. Ничего, я теперь, я потом сделать ничего не смогу. Что это? Перенаправить сигнал, давай молчи, блин задолбал реально ну задолбал уже сколько можно одну и ту же фигню каждый день говорят обнаружено местоположение чё там кого-то там э -э, сжигают нормально а, э, приют киры местоположение обнаружено. а до этого я и не знал да ну, хотя в принципе да Навыки, давайте навыки прокачаем. А, убийство сверху. Прогнитесь или упадете на.. Набрать ее под вами, чтобы убить его. А, стоимость 2. А у меня сколько? У меня две так раз. М -м -м -м -м. Ну, давай вот это. Убийство сверху. Или снизу. Мне как-то без разницы. Давай. Убийство сверху. Так, изготовление. О, теперь я могу изготовить что-то. Кабуру бумажник бумажник а типа чтобы денег больше влезало ну у меня нормально денег я думаю что у меня особо денег много не будет рюкзак 12 -30. пропагандистская машина какая это ты что так шатает открой дверь ты, ну... открой ящик значок граната нормально Ага. аго Денег нормально так теперь. Как не отсюда выбираться? Теперь она сейчас развалится, мне кажется. Блин. Ну, Аджай, это Собал. Да, это я. Отличная работа, брат. Это вообще она есть. Теперь это чистота наша и несет людям правду. Как будет время, Нет, Но она он будет говорить опусти, то, что я захочу. Я тебе за помощь. Я могу включить... Торговец оружием и священник. Немного психнул в своем деле мастер. Да. Отмечу на карте. Ну окей, отмечай. Так, все, мы спустились. Ага, теперь КЛЛ. Не, ну в принципе мы все. На этом, наверное. Это, наверное, заканчивать будем. Потому что мы и так... Серия длинная будет. Но, ну, в принципе, по Far Cry это нормальная серия считается. Нифига себе там. А как мне придется? Вот и дипилоид. Э -э -э. Ну и хрен с ним. Я могу, в принципе, и так. У ничего плохого не будет. Но я выбрал другой путь, немножко посложнее. Я не увидел, что там можно было так сделать. Машинка, нифига себе. Ну, давайте на задание уже приедем, но выполнять его будем в следующей серии. А да выруби это радио. Все, радио вырубил. Опа. Это я. А, это своих, короче охотится он тут на, на, на э, баранов, на, на зверей других, на свиней, блин, которые под, под колеса сами лезут. А я ничего не делал плохого. Они сами бегут, реально. Так, получается... Мы почти приехали, да? К, да. к Лестеру. А это Лестер, серьезно, там такой же значок, Тут фиг ты отличишь. Лестер это приехал или нет? На пуле боя? Чё тут шмаляют? А, это тир, блин, думал тут. Вот Ааа, он... не надо меня шмалять, нет, не надо. Я свой. Давай обыскать. Спички. Понятно. Деньги. Главное, что деньги тут есть? О, здорово. Так это оружейник. Это моя церковь. Особенно. Да Нет, да я. Это моя а ты Лонгин. С пушками? Конечно же! Кротки Что, у нас следуют сеть. зубов нету. Но им нужны стволы. Конечно нужны. Откровение, у меня есть ока 47. 5, скажем так, воодушевляет как то он странно может быть по по помы и оружейникам да как не сходится вообще Он же поп, наверное, батюшка вообще что на вообще не похож вообще даже близко Да. тогда что сын бога возродится а ну да да. Христос вернется, чтобы снять 7 печати и принести упокоение. Он вернется в образе льва, да? Наверное, а не знаю. Нужны зубы? Да, что тебе это точно это нужны зубы? зубы. Иди к к санатологу, реально. Некрасиво вообще улыбаться. Ибо это что? Это что? АК-47? Нафига у меня а есть но Давай мне хотя бы, не знаю, винтовку какую-то интересную. 1911. Пистолет? Благоразумие делает человека. У меня был пистолет, револьвер, вообще с первого удара, с первого выстрела убиваю. что ты... воин знает. Воин всегда знает, Да, я знаю, что надо выбирать нормальное оружие, не которое тебе. Покоение... дорогой дорогое. С оружием творим дела и Ибо Наверное. каждая пуля проповедь. Каждая пуля да. наказ. Конечно. За каждый рупор лжи, поигана мина, которую молкнет, ты получишь наград. Да давай быстрее, мне уже оружие, жото тут мне, блин, проповеди рассказывает. я понял, все, давай. Пистолеты. Это запер. А, это УЗИ? А зачем Подобой мне УЗИ? Собал, дело? Врат, а подкрепление заступает. уже в следующей Убери. серии, точно. Нет, сказать, я и так диалог уже послушал, у меня там серия долго идет. Миру и да, в... да, обязательно я буду проповедовать своему своим А даже не дал мне... Короче, все. Пять минут там что-то, шесть минут осталось. Ну все, это уже в следующей серии. Мы уже увидели в начале, что у нас было вообще. Мы даже больше сделали, чем можно мы, в принципе, и логово зачистили. Мы и радиостанцию вырубили, в что фигню всякую говорят. Мы уже и начинаем сейчас новую миссию какую-то интересную. Там опять война какая-то. Ну, короче, мы в следующей серии увидим, увидим что это за война. А пока, и, если вам понравилось видео и хотите продолжение вторую серию, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока-пока.